«Привет, психологи! Добро пожаловать обратно!» Итак, возможно, вы влюблены в кого-то, и вам интересно, чувствует ли, чувствует ли он то же самое по отношению к вам. Но они еще не сказали те три волшебных слова. Что их сдерживает? Может быть, они еще не влюбились в вас? Но, похоже, вы нравитесь им настолько, что любовь может быть на горизонте. Есть несколько психологических секретов, которые могут повысить вероятность любви в вашем будущем. Что это такое? Спросите вы. Смотрите, чтобы узнать. Вот шесть психологических секретов, которые заставят любого человека влюбиться в вас. Первое. Установите хороший зрительный контакт. Гарвардский психолог Зик Рубин провел исследование, в котором он записывал, сколько времени влюбленные смотрят друг другу в глаза. Он обнаружил, что невлюбленные люди смотрят друг на друга от 30 до 60% времени, в то время как пары, глубоко влюбленные, смотрели друг другу в глаза 75% времени во время разговора, а когда кто-то другой входил в комнату или прерывал их, они гораздо медленнее отворачивались от взгляда своего партнера. Маленький секрет того, как действительно заставить человека рассмотреть эти чувства любви к вам. Смотрите в их глаза 75% времени. Мозг запоминает, когда в последний раз кто-то, кого они любили, смотрел на них таким же образом. Они будут ассоциировать этот взгляд с чувством любви. Почему? Это любовное воспоминание вызывает выброс фенотиламина, который известен как наркотик любви. Фенилотиламин выделяется в мозге. Когда кто-то влюбляется, это химическое вещество имитирует химию мозга человека, который глубоко влюблен. Шоколад содержит фенилотиламин, возможно, именно поэтому он исторически считается афродизиаком. Возможно, именно поэтому мы так любим шоколад. Второе. Выбирайте место для свидания с приглушенным светом. Когда вы выбираете место для следующего свидания, хорошей идеей будет выбрать место с приглушенным освещением. В ходе значительного исследования, опубликованном в журнале Scientific American, исследователи показали мужчинам две фотографии одной и той же женщины. На одной из фотографий исследователи изменили размер ее зрачков, сделав их чуть больше, в то время как другое изображение отрегулировали так, что у нее они были меньше. Никто из мужчин не сообщил, что заметил это незначительное изменение. Но мужчины описали женщину с маленькими зрачками как холодную, жесткую и эгоистичную. Женщина с большими зрачками была описана как мягкую, более женственную и симпатичную. Во многих других исследованиях были получены аналогичные результаты. Что касается предпочтений женщин в отношении размера зрачков, исследования показывают, что они в чем-то схожи. Полученные данные свидетельствуют о том, что женщины, которых привлекают симпатичных парней, привлекают зрачки среднего размера, в то время как те, кому нравятся плохие парни, привлекают большие зрачки. Ну, очевидно, мы не можем контролировать размер наших зрачков, но если приглушить свет, они расширятся. Романтический ужин при свечах, и ваш партнер может почувствовать еще большее влечение к вам, особенно если там будет шоколад. Номер три. Не бойтесь улыбаться. Когда вам захочется улыбнуться, не бойтесь показать жемчужные зубы. Исследование, опубликованное в бюллетене психономического общества, показало, что улыбка может сделать вас более симпатичным человеком. Согласно исследованию, женщины, которые улыбались в ходе эксперимента 70% времени, считались более привлекательными в межличностном плане, чем женщины, которые редко улыбались. Так что, хотя вы можете думать, что старые добрые надутые губы – это то, что нужно, но улыбка может быть даже лучше. Номер 4. Часто прикасайтесь к ним. В эксперименте, проведенном в Университете Миссисипи и Родосского колледжа, официантки коротко касались клиентов за руку или плечи в контролируемой, но естественной обстановке. Официантки, которые случайно касались своих клиентов при возвращении сдачи, получали значительно больше чаевых, чем те, кто этого не делал. Другое исследование, опубликованное в журнале Psychological Press Taylor and Francis, мужчины стояли на углу улицы и пытались заговорить с женщинами. Улицы пытались заговорить с проходящими мимо женщинами. Мужчины были более успешны в завязывании разговора с женщинами, когда они слегка касались женщины за предплечье в течение одной секунды. Как утверждают исследователи, наши результаты показали, что ухаживание мужчины принимаются женщиной более благосклонно, когда просьба сопровождается легким тактильным контактом. А интимные прикосновение к руке здесь и ласки там могут привести к тому, что ваш партнер еще более романтически настроенным по отношению к вам. Номер пять. Ведите содержательные беседы о себе и о них. Исследования, проведенные в Гарварде, показали, что глубокие разговоры и содержательные разговоры о себе могут помочь активизировать те же области мозга, что и вкусная еда или секс. В исследовании говорится, что в течение 45 минут испытуемые в паре выполняли задания на самораскрытие и задания на построение отношений, которые постепенно увеличивались по интенсивности. Первое исследование показало, что близость после взаимодействия по сравнению с аналогичными заданиями на светскую беседу так что, хотя светская беседа время от времени – это хорошо, когда вы на романтическом свидании, более содержательная беседа может взволновать их больше, ну, знаете, больше, чем погода. Когда вы оба открываетесь и показываете свои истинные эмоции, ваш партнер может влюбиться в глубокие, увлекательные разговоры, которые вы ведете вместе. И номер 6. Имейте хорошее чувство юмора.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 пошутить при тусклом свете свечи с шоколадом, они могут просто влюбиться в вас. Итак, видите ли вы любовь в своем будущем благодаря этим привычкам? В кого вы влюблены? Поделитесь с нами своей историей в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другом или с тем, кто вам нравится или кого вы любите. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомлений для получения новых материалов, подобных этому. И как всегда, суперспасибо за просмотр!